Друзья, всех приветствую, вы на канале Акигай Это видео я записываю вчера, то есть в воскресенье И планирую выпустить завтра, то есть сегодня для вас И если это видео вышлось завтра, то есть сегодня для вас То информация в нем полностью актуальна Итак, давайте начнем В принципе на криптовалютном рынке ничего не происходит и ничего не изменилось Мы это с вами уже не раз обсуждали Но сегодня я хочу рассмотреть другие интересные и может быть даже необычные моменты От которых вы, я думаю, также удивитесь Начнем мы с биткоина Итак, сегодня я хочу поговорить про характер движения актива То есть характер движения это подразумевает собой то, что у какого-либо актива есть свой уникальный способ движения Например, там на золоте, на биткоине, на эфириуме у каждого актива есть свой характер Давайте мы это рассмотрим Но начнем мы не с характера, а с ситуации которая у нас образуется сейчас. А на биткоине мы видим образование постепенно сужающегося диапазона. Это у нас либо нисходящий треугольник то есть, здесь у нас находится трендовая линия сопротивления, здесь у нас область поддержки, либо же это а, нисходящий клин. Нисходящий клин это у нас уже фигура смены тренда. Треугольник это фигура как и смены, так и продолжения тренда, а клин это только фигура смены тренда, если мы рассматриваем это после нисходящего тренда. Я имею в виду именно нисходящий клин после нисходящего тренда. Соответственно если это клин и если у нас трендовая линия сопротивления пробьется, то потенциал данной формации находится на значении 25 тысяч долларов. И если мы увидим вот такое вот движение, то соответственно тренд у нас уже может смениться с нисходящего глобального на восходящий глобальный. Но желательно посмотреть по факту, куда именно цена выйдет из данного диапазона Потому что сейчас ситуация в большей степени неопределенная Поэтому наблюдайте либо за пробитием трендовой линии сопротивления, либо за пробитием поддержки И уже после пробития какого-либо из уровней можно будет делать определенные выводы а Далее, смотрите, мы видели подобную ситуацию летом 2021 года У нас тогда образовывался также нисходящий клин или же нисходящий треугольник. То есть у нас долгое время держался значимая область поддержки в районе 30 тысяч долларов. И мы в итоге не смогли ее пробить. Давайте я покажу пример, чтобы было наглядно и понятно. Зайду в телеграм-канал, там есть понятный скриншот. Давайте его найдем. Вот он. А смотрите. То есть в предыдущем случае у нас образовывалась подобная ситуация. Когда цена длительное время не могла пробить значимую область поддержки. В итоге у нее это сделать не получилось. А трендовая линии сопротивления пробилась и нисходящий тренд сменился на восходящий тренд В нашем случае мы видим подобную ситуацию Если трендовая линия сопротивления пробьется, то соответственно мы увидим нечто подобное То есть мин тренда с нисходящего на восходящий Это первое сходство, которое я нашел на графике Кстати, подписывайтесь на телеграм-канал, там я публикую регулярно анализы, разборы разных криптовалют Ссылочка будет в описании Итак, это первое сходство, но это еще не все Также многие заметили сходство с предыдущим медвежьим рынком с медвежьим рынком 2018 года А именно, смотрите Здесь мы видим подобное сужение диапазона В данном месте Сейчас я это выделю, чтобы было более понятно Вот, постепенное сужение Опять-таки образуется либо нисходящий клин Либо нисходящий треугольник И потом мы видим дамп вниз И только потом образование глобального дна Давайте рассмотрим этот фрактал Я возьму шаблон баров И подставлю данный фрактал к нашему Смотрите, какое поразительное сходство то есть вот я подставляю фрактал, и мы видим практически одинаковые движения. То есть если данный фрактал повторится, то это нам укажет уже на движение вниз к уровню там, 16 тысяч, 14 тысяч и ниже. Но это еще не все. Есть также другой фрактал, а именно фрактал глобального дна предыдущего медвежьего рынка. Если я уже поставлю вот этот вот фрактал, то что мы увидим? А мы с вами вновь увидим крайне похожие движения. То есть, опять-таки, этот фрактал практически идеально сходится с нашими движениями. И этот фрактал уже указывает на повышение. То есть, мы с вами нашли кучу разных фракталов, один там указывает на повышение, второй на понижение Третий опять-таки на повышение И давайте с вами разбираться Конечно же фракталы ничего не значат Мы только можем судить по похожим движениям Напоминаю, что график это визуальное отображение психологии участников рынка И соответственно, если у нас образуются одинаковые движения При одинаковых условиях То естественно это говорит нам не только о сходстве движений Но и о сходстве настроения на рынке То есть если у нас при одних и тех же условиях образуется одинаковый фрактал То мы уже можем с большей вероятностью Говорить, что данный фрактал может у нас повториться. А теперь давайте разбираться, где условий для формирования фрактала больше. То есть какой фрактал из этих трех наиболее похож на нашу ситуацию. Смотрите, дело в том, что я выделил фрактал предыдущего медвежьего рынка, который указывал на дамп, с этого движения. До вот этого вот движения Но эта картина не полная Что мы видим на графике? Мы видим, что биткоин поставил глобальный максимум И потом у нас образовывался масштабный диапазон Для меня это нисходящий треугольник То есть предыдущий медвежий рынок образовал собой огромный нисходящий треугольник Потенциал которого у нас реализовался И потенциал находился на уровне 3000 долларов Поэтому уже данный диапазон который я выделил, вот этот фрактал, не соответствует условиям формирования. Почему? Потому что что мы видим в нашем случае? Мы видим образование также масштабного диапазона со значимой областью поддержки. То есть, если в предыдущем движении в рынке значимая область поддержки была 6000 долларов, то в нашем случае это тысяч долларов. Потом уже только образование дампа. И только потом вот это вот ситуация. То есть условия не соответствуют тем же условиям, которые были в прошлый раз. Поэтому этот фрактал можно уже отсекать. И если у нас в предыдущем случае образовалась масштабная фигура нисходящий треугольник, то в нашем случае образовалась масштабная фигура голова и плечи. Опять-таки, возникла фигура технического анализа. И после образования данной фигуры возник у нас дамп. То есть здесь после образования фигуры возник дамп, и в нашем случае после образования фигуры возник дамп. Вот здесь уже условия более сходятся. То есть теперь рассмотрим третий факт. Фрактал и третий фрактал у нас схож по условиям с текущей ситуации. То есть я делаю вывод такой. Что именно наша ситуация Похожа и по условиям И по фрактальности на образование Предыдущего глобального дна Надеюсь вы понимаете мою логику Я смотрю именно не на сами движения, а на условия Формирования этих движений Поэтому я могу судить о том, что текущее настроение Схоже с настроением На предыдущем глобальном дне Может быть даже немножко похуже, учитывая ситуацию в мире Но опять-таки это не значит, что да, Предыдущий фрактал полностью Точно повторится Просто настроение схоже и поэтому можем судить то, что это вероятное глобальное дно это просто увеличивает нашу вероятность того что мы сейчас находимся на глобальном дне надеюсь вы понимаете о чем я подобная схожесть образуется не только на биткоине но и на других криптовалютах то есть на альткоинах к примеру это эфириум смотрите на эфириуме в прошлом медвежьем рынке возникла масштабная формация смены тренда голова и плечи вот она и в нашем случае также возникла та же самая формация голова и плечи вот она. Теперь, если я поставлю потенциал головы и плеч, то есть расстояние от головы до линии шеи, к выходу из этой самой линии шеи, то есть к пробитию, то мы получаем, что потенциал в прошлом случае располагался на уровне 80-100 долларов. А если я поставлю потенциал в нашем случае, то есть в нашей ситуации, то мы увидим, что здесь потенциал располагается на значение 800-1000 долларов. И мы видим, что в обоих случаях потенциал точь-в-точь -точь реализовался, то есть здесь… И здесь Далее возник а, диапазон с тремя минимумами Здесь и здесь Потом цена у нас повысилась до минимума а, с Последнего плеча фигуры технического анализа То есть вот минимум последнего плеча и цена до сюда повысилась. И здесь у нас также минимум последнего плеча. И цена повысилась до сюда. Потом в предыдущем случае мы видим движение вновь к области поддержки 80-100 долларов. И в нашем случае мы вновь видим движение к области поддержки 800-1000 долларов. Вот такое вот поразительное сходство на эфириуме. Далее мы видим повышение, но потом образовался коронадамп. В марте 2020 года. Но, тем не менее, данное движение вниз не нарушило общую глобальную ситуацию, поскольку минимум у нас здесь не был обновлен. Поэтому корона дамп никак не повлиял на общую картину рынка. И после этого дампа а, цена у нас продолжила двигаться на повышение, пробила область поддержки. У нас здесь образовалась масштабная фигура «двойное дно». И цена потом у нас пошла к глобальным максимумам. Учитывая схожесть данной ситуации, мы также можем увидеть нечто подобное. Тем не менее, мы также видим, что предыдущий диапазон был в разы больше, чем наш диапазон. И данное, данное движение вверх можно счесть за первую волну роста в 5-волновой структуре. У нас диапазон в разы меньше, но тем не менее, я напоминаю, что такое характер движения. Характер движения — это определенные движения, которые... Постоянно повторяются на активе Как в глобальной, так и в локальной картине То есть не имеет значения то, что здесь образовался вот этот вот масштабный диапазон, поскольку движения в любом случае схожи, а сама логика этих движений очень схожа с нынешним случаем. Если поставлю данный фрактал, давайте мы сделаем шаблон баров, поставлю данный фрактал к нашему случаю, мы опять-таки увидим огромную схожесть. Вот, я немного уменьшил фрактал, и вот что у нас получается, то есть движение очень-очень сходятся. Соответственно, в нашем случае мы также можем видеть формирование двойного дна и дальнейший выход вверх на эфириуме. Пишите, кстати, в комментариях, что вы об этом думаете, потому что что данная ситуация выглядит довольно необычно. То есть, либо нам нарочно это рисуют, либо все-таки рынок это не хаос, рынок цикличен, и все из раза в раз повторяется, только немножко под другими а, там условиями и так далее. Там разные ситуации в мире, разные там это, то, все, но тем не менее, в итоге характер движения сохраняется. Это еще далеко не все, идем с вами дальше. Криптовалюта BNB. А что мы здесь видим? Опять-таки, в предыдущем случае... Мы видим, что на медвежьем рынке образовался вот такой вот диапазон Далее пробитие области поддержки и движение вниз к уровню FIBA 0.786 Далее происходит образование глобального дна и дальнейшее движение вверх Глобальное дно образовалось у нас на уровне FIBA 0.786 Теперь давайте я поставлю данный фрактал к нашему случаю и посмотрим что у нас получится. Во-первых, мы видим, что движение вновь крайне схоже, то есть фрактал практически полностью повторяется, и мы также видим, что цена у нас здесь дошла до уровня 0,786 по Фиба, то есть как и в предыдущем случае, и опять-таки она немножко за него зашла, и далее мы видели в предыдущем случае образование глобального дна. Здесь образуется та же самая картина, то есть опять-таки на BNB движение крайне схоже и фрактал Характер движения также реализуется Идем с вами дальше Криптовалюта Tron Опять-таки очень интересная ситуация Смотрите, что мы здесь видим А предыдущий медвежий рынок, который был в 2018 году Он собой образовал постепенно сужающийся диапазон То есть глобальный максимум у нас здесь поставился и вот наш диапазон в виде треугольника. При построении трендовой линии поддержки я не учитывал корона дам который возник в марте 2020 года. Вот он. Тем не менее, если я даже буду его учитывать, то что мы видим? Мы видим, что в нашем случае после образования максимума образовывается тот же самый диапазон, той же формы треугольника и даже... Мы видим, что трендовые поддержки также у нас закололось, подобно предыдущему случаю. И цена а, также быстро вернулась в диапазон. Учитывая то, что формация довольно сильно сузилась, то в ближайшее время мы можем ожидать, судя по этой фрактальности, Выход вверх из данного диапазона То есть опять-таки здесь движение крайне сходятся, И опять-таки присутствует характер движения на этом активе Идем с вами дальше Криптовалюта DOT, а, полка DOT Эта криптовалюта наиболее сильно повторяет движение биткоина То есть если я подставлю здесь график биткоина Давайте я открою вторым планом график биткоина Немножко отдалю И вот что мы увидим То есть DOT очень сильно повторяет график биткоина И опять-таки здесь мы видим формирование нисходящего клина только здесь уже нисходящий клин на DOT ярко выраженный Если на биткоине непонятно, клин это или нисходящий треугольник То на DOT это как раз-таки полностью нисходящий клин после нисходящего тренда То есть фигура смены тренда Соответственно, если мы увидим пробитие трендовой линии сопротивления То мы можем уже говорить о том, что DOT у нас пойдет на повышение вплоть как минимум до примерно 9,5 долларов Это потенциал клина И как только потенциал у нас реализуется, потом уже можно, нужно смотреть по ситуации, что будет происходить но в большинстве случаев тренд у нас именно сменяется после фигур а, смены тренда. Напоминаю, что фигура считается завершенной только после пробития трендовой линии сопротивления. И то здесь при пробитии нужно быть очень внимательными, потому что трендовые линии пробиваются а, довольно непонятно, довольно спорно, и нужно, главное... Понять, было ли пробитие или нет Но в любом случае мы с вами это все будем смотреть Разбирать, наблюдать И регулярно публикую анализ в Telegram Ссылочка будет в описании там я слежу за ситуацией по рынку Итак, криптовалюта Салана. Напоминаю, что мы с вами уже давно э, здесь прогнозировали понижение От уровня 50 до уровня 25 Также мы с вами Солану шортили Я показывал это на видео И в итоге у нас цель вновь реализовалась То есть цена дошла до значения 25 долларов Мы с вами ставили эту цель еще в мае Текущего года, то есть вот этот пост В Телеграме, а вот у нас цели 50 долларов это цель второстепенная 25 основная и 15 Дополнительная, также обставлял фрактал Из локальной картины и вот что Фрактал нам показывал, то есть это значение 25 долларов а, минимум, как только у нас цели основная реализовалась а у нас возник диапазон, который опять-таки указывал по потенциалу на значение 25 долларов. И в телеграме я рисовал вот такой вот сценарий. Единственное, как я уже говорил, сейчас сомневаюсь, что Салана может дойти до 15 долларов. Поскольку я предполагал, что вот этот вот диапазон, который образовался в данном месте, он должен образоваться, был, на значение 25 долларов. Но в итоге он образовался повыше, поэтому есть вероятность того, что 25 долларов может служить глобальным дном для Саланы. Но тем не менее, напоминаю, что здесь присутствует потенциал. До значения 15 долларов А потенциал реализуется в большинстве случаев Поэтому еще раз поздравляю с реализацией Повторно нашей основной цели на понижение Это 25 долларов Соответственно, учитывая то, что это основная цель Я рекомендую потихонечку закупаться Но, естественно, постепенно И соблюдением money менеджмента То есть соблюдайте money management Правила управления капиталом Лично я на Солону выделяю 10% от того, что я собираюсь вложить в криптовалюту То есть от всего моего депозита, который я выделил для вложения в криптовалюту Криптовалюта Ада, Cardano Здесь я предполагал, что глобальным дном служит значение от 0,25 до 0,3 То есть, проще говоря, вот этот вот диапазон, который я сейчас выделю Вот вот этот вот диапазон. И мы видим, что цена практически вплотную подошла к данному диапазону. То есть, она уже можно сказать, что находится на глобальном дне. Поэтому ада кардана я также рекомендую для покупки. Но на небольшую часть, естественно, от депозита. Даже с текущей котировки цена еще может опуститься примерно на 30%. Потому что минимум глобального дна. Находится на значении 0,25 доллара Поэтому имейте это в виду и скупайтесь постепенно Давайте теперь рассмотрим те альткоины, которые мы с вами уже очень давно не разбирали А то все одно и то же Все одно и то же рассматриваем Давайте рассмотрим Dash Итак, открываю недельный таймфрейм Что мы здесь видим? Мы видим, что цена у нас находится на значимой области поддержки Примерно 40-50 долларов Здесь находится уровень 0,5 по FIBA И цена уже длительное время стоит на этом уровне FIBA А в прошлый раз мы видели, что здесь был а, глобальный минимум это у нас было, когда, давайте посмотрим, в марте 2020 года при коронадампе. Здесь у нас был поставлен глобальный меню. Также хочу обратить ваше внимание на, опять-таки, характер движения. Смотрите, открываю дневной таймфрейм, и давайте я подставлю здесь вот этот фрактал предыдущего медвежьего рынка. Берем шаблон баров и выделяю вот этот вот фрактал. Теперь захожу на недельный таймфрейм и подставляю данный фрактал к... Нашим движением И здесь мы также видим небольшое сходство То есть текущая ситуация в глобальной картине Похожа на предыдущую ситуацию в локальной картине Здесь также образуется в локальной картине Клин, как и на биткоине Как и на DOT. Естественно альткоин коррелирует с биткоином Поэтому это понятное дело Если данная область поддержки будет у нас пробита То есть область поддержки 40 долларов То цена может уже устремиться До значения 17-20 долларов Это будет следующая цель для падения Но лично в моем видении такого ли. Произойдет, поэтому я ожидаю все-таки движения вверх вот отсюда. Ну и напоминаю, что я все-таки на биткоине также предполагаю с большей вероятностью, что это глобальное дно. Поэтому, естественно, на альткоинах я также буду предполагать рост с текущих котировок. По крайней мере, на большинстве альткоинов, которые уже реализовали свой потенциал. Если же биткоин у нас пойдет на понижение, то понятное дело, вместе с ним пойдут и альткоины. Поэтому, если биткоин пробьется вниз, то следующая цель для Дэш это 17 долларов. И лично я Дэш пока что не покупаю, я покупаю другие намного более фундаментальные альткоины. Криптовалюта файлкоин находится в глобальном диапазоне вот данный диапазон но находится примерно в середине соответственно а нижняя граница данного диапазона находится примерно на уровне 3 доллара вот здесь вот Потенциально цена оттуда может еще опуститься и это будет движение примерно в на 30-40%. Но насколько мы видим, цена до сюда идет пока что крайне неохотно. Поэтому есть также вероятность, что цена уже находится на глобальном дне. Хотя, как я уже сказал, для меня глобальным дном служит вот этот вот масштабный диапазон. Но в рамках этого масштабного диапазона также происходит уже более такие значительные движения. Мой вердикт таков, что Filecoin находится в хорошем месте для покупки. Но лично я выделяю на него небольшую часть от моего депозита. Криптовалюта Elrond. Здесь я предполагал, что цена может еще опуститься при пробитии области поддержки до примерно 20 долларов. А пока что мы видим, этого не произошло и уровень поддержки удерживается. Здесь возник довольно масштабный диапазон длительный. В данном месте. И лично я уже сомневаюсь, что данная область поддержки у нас пробьется. То есть есть вероятность, что данный диапазон уже служит для цены глобальным дном. Но тем не менее, потенциал до 20 остается. Поэтому имейте это в виду. Хотя, если подставлю расстояние от головы до линии шеи и подставлю его к выходу из линии шеи, то мы видим, что все-таки потенциал у нас практически полностью реализовался. Что подтверждает то, что есть вероятность того, что уровень 40 у нас уже навряд ли пробьется. Поэтому я считаю, что можно постепенно закупаться в этом диапазоне. Но учитывать то, что цена может пойти еще ниже и пробить область поддержки. Те криптовалюты, которые я рекомендую для покупки, я уже сказал. Это, естественно, биткоин, это Солана, это Ада. И потенциал на альткоинах, таких как Эфириум, Бинби – а вакс, Атом вероятнее всего реализовался, и цена уже не обновит глобальный минимум. По остальным альткоинам картина примерно та же самая, поэтому ее нет особо смысла рассматривать. Основные альткоины мы с вами рассмотрели. Рекомендуемые для покупки также рассмотрели. Потенциал которых реализовался, также рассмотрели. Фракталы мы рассмотрели. Кстати, пишите в комментариях, что вы думаете об этих фракталах. И на этом наше видео поступит к концу, друзья. Если это видео было для вас полезным, обязательно поставьте этому видео лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Всем желаю всего самого лучшего. Всем профита, побеждайте И всем пока